И всем привет, с вами снова я, Скайзакит. И сегодня мы будем выживать вот на таком вот островке. С нами будет с сниматься Зозику. Вот он. Зозик. Привет. Скажи людям привет. Не хочу. Ну и ладно, хорошо. Давай, я думаю, сначала вверх заберемся. Давай, копай, у меня этот топок почти используем. Um, давай, ты деревом занимаешься и здесь капал ну ладно, ты, я, да. ты деревом занимаешься, а я вскопаю все. Э -э, ну. ты меня до начала подними э -э, ну ладно хорошо. я куда то не заберусь, так лучше и быть сюда прыгай а все, не надо я забрался. ну ладно а зачем нам это, дом построить что ли? Да. Я думал, без дома поживем. Так, на сказке поживем. У поставим. нас э, ачивка сделать двухэтажный дом. Двухэтажный? Угу. двухэтажный это не очень. Трудно. Так. Ну что, мы небольшой сделаем такой дом? Мне кажется. И я чуть не сделал 16 нам этих верстаков. Пш, не надо, не надо. Нам нужно просто верстак. Один хотя бы, просто один. Эээ, четыре -э кирки. О, дай, дай, дай, кинь мне кирку. Ты где? Я здесь. Так. Ты где? Я копаю. что копаешь ну, я не знаю я тут это какашечку нашел чего короче уголь какашечка он чуть-чуть смахивает на какашку я думал добавить там какой-то. Нет, ты реально в вот, уголь похож на какашку. Твою, что ли? Да нет, твои учеты. Завадил тут с какашкой. Ага, продолжай. Спасибо, что скинул. Олень, как я туда заберусь теперь? У тебя есть земля, есть тут Будь спокоен, просто спокойный. Так. Ай. Все сделал, все камень кирку. Мне и легче. А зачем ты два верх стакаты сделал? Потому что у тебя наверху, у меня здесь. Ну просто я, мне лень было подниматься. У нас уже с тобой 20 угля. 21. На скоро стаг дерево будет. А ч я говорю? Уже стаг дерево. Кстати, я ссылки на, на описание дам ссылку на э, канал. Как дела? Я за вс забываю А, Зозик. Он у нас мистер Зодик. Так, ну всё. Дерево оказалось маленьким. Я всего лишь целый каменный топор потратил. Я уже это факела здесь поставил, так чуть-чуть, слегка. Я каразис снимаю. Снимаешь? Да. Ты сейчас со мной снимаешь? А ты. Умер. я мысленно в кразисе. Понятно. Ну, это, в общем, как всегда, да? Да. Блин, там же мой верстак. Так. Ой, топорик. Знаешь, что осталось от топорика? Не знаю что, но считай топорика уже нету. Я одно дерево со сломаю и его нет. Что-то уже все дерево что ли порубил? Дай мне на лопату. Вот тебе все там. Там все есть. Вот, все. Главное саженцы не, не упустить. Самое главное. Так, буду делать много. Куда землю выкинуть? Она нам, нам же не ну, нужна, нужна будет или можем... так? Сохранить ну, пока, пока сохрани, что -то. Сохрани, сохрани. Ну, мы же потом все равно будем как ну, расширяться, мне кажется. Ну, да. Может, Может быть, если, если я захочу. ты захочешь. А у тебя есть булужник? Да, у меня его 44. четыре. Ладно, я сейчас умру, эту хавать хочу. А, ну ладно. Я положу булыжник в этот в сундук. Тут на этом острове хотя бы хавчик есть. Наверное, будет сундук какой-нибудь или спаунер чего-нибудь. Живого такого. А хотя бы есть тут сундуки или что? Я не знаю, сейчас будем, по поживем, увидим. А, ты а что? Ты на мне мой... жениться захотел? Псс. Я сказал, проживем Поживем, увидим. Не, я, в принципе, в раздельных комнатах буду с тобой жить. Фу, как я, хочешь? Я не спорю, я на втором этаже. Я люблю второй. Я тоже на втором, только у меня будет отдельная комната такая. А, Нет. да, на первом типа чего? А, на первом будет гостиная и кухня. Да? можно. Можно, можно. Не спорю. Зачем ты глубже копаешь? А? это что? землицу ломай слышь ты что хочешь до конца что ли вскопать да и, и потом выровнять а че не не не стой вот, вот ты сейчас вот это вот докопаешь и все хватит хватит копать Но а вот что мы построим все дом вот здесь вот повыше построим дом что ты, ты что до конца ты копаем еще ты что, да не захочешь до самого да, ну, последний блок останется еще. Ну, ладно. Ну, ночь. Я, кстати, ща пойду рыбу ловить. Ща Петрович из вас Я понял, Почему? Так. Эх. Ну что ты долго там еще? Э, ты ну, что да? не... а, понятно. Я думал, тут есть сундук. Таи, копай вниз. Сундук а. нужен. Да ну не ты сундук ты? именно, а что в сундуке будет? Если он вообще да, тут нет, существует. По идее, здесь можно пожить на рыбе. Только на рыбе. На рыбе? Ну сам живи, я не буду рыбачить. Что ты здесь? вы? Ну, Но я буду рыбачить, а ты же поедать мои плоды. Ну, вот я буду. Халявчик. А, в принципе, можно сделать пшеницу. А, ну так, да, да. Кость то у нас будет. Да, ну да. Можно это, сейчас, видео на... Ага. На это. Так. Мы здесь вот, мы нашли алмазов, это уже третья ачивка мы выполнили, в общем-то, вот смотрите, такое зрелище, мы нашли алмазы. В общем-то, мы сейчас здесь много, ну, сейчас мы уже выполнили буквально три ачивки. Нет, один упал в воду. Ты бегом за ним. Ныряй за ним давай. Ага, и потратить пятнадцать алмазов. Не-не-не, не надо, усп... Не надо, не надо, просто не надо. Не надо. Помоги мне выбраться. Каким этим? Жопа налево. Я сейчас тут умру. Хорошо, помогаю. Я делаю алмазную кирку. Да нет. Ладно. Ты чему тупое? Слышь ты, я ничего не сделаю еще. Так что сиди на месте. Все, я иду. <плес> да. все, все, все, все. Ну ладно. А, понятно, кажется, я понял, что надо делать. А, там один музык. Давай я ловлю их все. Ловишь? Да. А ты снимаешь? Да. Как ты ловишь? <гас> Под собой не копать, закон и э, мы значит уже последний. У я тебя закрою. Нет. Стой. Ты э -э... пой мне. Мы уже до последнего бока дошли. Все я вылез. Ну почти. Я умный человек. Часо. Сейчас... А умазы не трогай. А за нам Нафига а потом мы узнаем. Ставь на стол. Да, надо было. Но мы сейчас закончим это все раскапывать и дальше будем с вами продолжать. И, так, мы продолжаем. Вот, я Зуз, вот, Зузик и я, Скайзекич. Вот, смотрите, сколько много мы ресурсов нашли здесь. Ну, хотя да, немного соглашусь с вами. Но ну, смотрите, какой стал остров теперь свободный, просто свободный, вот, ну просто свободный. Так, а каким был? М -м? А каким был-то? Он вообще был, блин, большим. Мы столько реально в нем, так, столько ресурсов нашли. Да, 60, ну два стака. узоры это мало. Так, у нас Георгий появился, да, друг, заспавнился. Георгий наш теперь самый лучший друг. Угу. Покажи Георгия. О, Георгий. Георгий. Правда, он лысый стал из-за того, что Зузик его э, подстриг. Но ничего Георгий все хорошо он надобряет. Чё, будешь э, с булыжником? Будем с булыжником делать дом. Ну вот. Так, какой величины? Чего там давай? Кругой какой? Я... Круглый нет. Зачем круглый Ты тупо? Ну ладно, давай. Ну давай как-нибудь у, вод... у воды, чтобы вода что-то делала. Ну ладно, давай. Ну я вот так вот. Ну такой небольшой. все равно двухэтажка будет. Да. Нажить в задании сделать в двухэтажный. Так, это только платформа. Да. Блин, мне надо кирку взять. А, ты взял, да? Да. Я пока что был лыжником. Ну, надо было лучше де деревом сейчас заделать. Давай я сейчас. Да, платформу деревом сделаю. Это типа будет наш пол. Что? Это типа будет наш пол? А, ну, Можно так сказать. Я Так. О, четырнадцать золота. Да? Да, я это... Стой, а, Георгий, не надо, Георгий, не надо этого делать. Я знаю, ты этого не хочешь. Ты, Геор... Нет, ты его сам столкнул. Ты столкнул. его... Я его столкнул. Ты на меня его потащил. Нафига ты его толкнул? Я его не толкал, ты его на меня потащил. Ты сам к нему подошел. Ты когда подошел, даже все докажут. На видео. Подходить Ладно. к ним нельзя, ты их так толкаешь. Освобождай теперь место, чтобы Георгий вышел. Эх, Георгий, плавает там бедняга. Где он, кстати? А вот он, Георгий, Георгий, выходи. Георгий, братиш, я знаю, ты его. Ты ну, достал. конечно, ну, конечно, все я, все я. Ты его толкнул, так ну, бы да, он, он не вышел. Так, чем их пшеницы приманивают? Да. А, у нас у есть. тебя есть кость? М -м -м, у меня его много. Георгий, возвращайся, давай, все, хватит гулять. Как ты его вернешься, если у тебя пшеницы Ну он-то помрет, я знаю. Как? Плаваю. Пошли, Георгий, назад. Не надо, не надо покачивать жизнь самоубийством. Я знаю, ты не хочешь. Ты этого не хочешь делать, да? Я знаю, ты этого не хочешь, Георгий. Успокойся, Георгий. Я знаю, ты не хочешь этого делать. Да, правильно, давай на остров. На остров, да. На остров плывем на остров, да. Давай, Георгий, все, хватит баловаться, на остров, Марш. Все, на острове. Именно на острове, да. Теперь заделай. Ты Вообще, я ошел, ошеломел. Теперь будь спокоен. Чё? Не что, я Георгий. О, Георгий, ты вернул шерсть. О, наконец-то, ща ты его опять лысым сделаешь, Дим. Ну хватит. Он в армии! Он подстрюкся, живо! Ой, блин, что-то я вспомнил про нашего друга Диму. Ой, блин, скви ой, как тебя, -мо, про Диму вспомнил. Мы, короче, прикинь, сегодня Дима в школе, да? Чел, ну такое, ты же помнишь его, да? Да. Ну вот, короче. Он сегодня в школе взял это. Училку, можно сказать, практически обосрал. Вот я и вспомнил про это. Ай! Мой телефон разрядился. А там skype не светится? Ну, сто процентов не светится. но я думаю, не светится, по идее. Зачем ему светиться? Ой, тихо, я еще мог упасть. А просто мог упасть. Все, ой. Надо бы теперь э, нам закайп. Закат. Какой он красивый. Не правда ли? Да, позитив. Девочек не хватает только. А мне девочки не нужны. Ну хотя да, мы пацаны. Мы У меня позитив есть. У нас Георгий есть. Да, правильно. Ты что делаешь? Я, в общем-то, так-то это... Делаю, чтобы у нас был этот... Ты думаешь, вот это, что я сделал в рамке, это для стекла? Да к нам все равно стекло надо. Ну надо, ну. Подожди, я там скелета заметил. Да? И я заметил, что ты сделал себе железный меч. Не было ничего такого, ничего такого не было. Ты забудешь. ну я считай, 20 мечей сделал каменных. Ты шучу, я их сделал... Ух ты, сколько их. Я их 14 сделал. Этих мечей. Каменных. Перепутал. На shift нажал. Хотя бы землей заделал. Ну, сейчас заделаем. А, это Ой. Вот это да. Эй, скелет взял мой месть. Эй, ч я скелета не могу ударить? Всем это только мой месть. А, там ПВП, скелет против скелета. А, а да, Съел? я ухватил я кость. Да, я тоже ухватил одного. Я также хотел. Он еще один так красивенько смотрится. Да, пшеница есть первая. А, откуда? А, oh, Ой, Георгий, Геор... Георгия, кто-то ударил. Кто ударил Георгия? Сейчас пойдем за Георгия, за друга. Просто я рядом с Георгием стоял, да? О, у меня зачарованный лук на силу. Кто-то дал. Подожди, дай я его. На. Фу, да. О, у меня тоже лук. Интересно. А, у меня ничего на что. Так, нам нужно еще три. У тебя есть паутина? Нет. М -м, это плохо. А, паутина, паутина. Сейчас, сейчас. А, нет, у меня нет. У тебя она должна быть. Ты у меня же только мать. две. Георгий, ты надоел. Ты в армии, а не тут, где попало. А что такое? Что он делает? Он снова пожарнил. Волосы себе отрастил за 5-7. <смех> ты понимаешь, ты в армии, ты должен высан быть. Оп, все, отдай. Все, я кровать все сделаю. Да блин, а ты задолбал, ты шерсть украл. Что? А откуда у меня шерсть? А, понятно. Я еще кровать сделаю. Я тоже себе сделаю. А ты есть шерсть? Ох, что-то серая большая выйдет, получается. ай Ой-ой. Спарта ушел. Какую спарту? Ты про что? Я жив еще. Я еще пока что жив. Я никакой человек не убьет. Даже ты. А у тебя что есть было в этом в инвентаре? У меня кость там. Вот это. А, не, ну ладно, сундук не взорвал, а я спать. А, вы не можете нет. делать день, блин, день-день, а четыре... что как он взорвал? все. Лови вс. Он сундуки не взорвал, фух. фух отлично. А как скелета взорвет? Там вообще этот взорвал крипер. Я вылетел с углем и ножницами. А, не, не вылетел. Мне нужно помнить. Ну кажется, тебе тоже. Кто Георгия трогает? А, это тебя. Ай. за тебя-то у меня. Помоги! Бех! Ты с бе. о, о! Да блин, снова меня выкинуло! Меня я только не О, да че они. Блин, я еще 8 угля и.. Ножницы пути. Все, хватит. Мне это надоело. Я сейчас делаю чит-код. На день. А у меня вылетело. У меня тоже. Что? Ну вот, мы заканчиваем. Всем пока. Спасибо за просмотр. С вами был Зузик и Скажи Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.